И здравствуйте, дорогие друзья. Мы это записываем Майс Моралис. Так, и спасибо за подписки на мой лайк. Лайки, нам подписки, конечно. Я очень рад этому. Это бы так. Днями позже. Во время, что ж, не видим Египпо проходим. Дорогие нам... да, зрители, сегодня просто... Зар... Помощь, Я Опа! оба Давно когда не играешь, знаете, в CSGO, там маньячок. Ах да, если вам маньячок понравится, поставьте под ним 5 лайков, пожалуйста. И я выпущу новый человека-паука и также со временем э -э, маньячка в CSGO. Так. так ну-ка подождите-ка. Так, что там было такое? Давай. Оп, паутинку. Да что ж такое? Где-то что-то засекреченное. Давайте-ка посмотрим. Так. Ну-ка, индикатор, показывай. Где? Да, что-то было. Так, нет. Не показывай что -то. Ладно. Что это Какой после? У, нас план? у семьи Пины есть мастерская в центре. Раньше она там всегда работала. Возможно и сейчас тоже. Так а не проще что будет это? Который пойму? Поболтать. Это вряд ли чем. Когда я увидел ее на мосту, так. понял, что совсем не знаю ее. Что ты я выяснить, не понял? Зачем она все это делает? Понял тебя. Делай, что считаешь и нужным. И где? Ну ладно, потом, потом разберемся с этим. Пока вот этими вот простыми заданиями позанимаемся. Потому что это вообще рофл будет для всех стримеров, как вы думаете. Так, Поможешь? я вижу, вам это реально человек-паук понравился. Опа. Сейчас мы его тоже схватим. Что, так, так. Сколько шихтан? я не успел его поймать. Человек-паук снова победил. волонтер который меня вызвал так ладно подошли говорят у вас проблемы с пожертвованиями привет паук я сам в общем по моим данным пропали сотни две игрушки думаешь их украли <связь> не знаю смотри по бумагам у нас сегодня два грузовика а gps сигнал почему-то идет от 3 странно да? похоже один из них самозванец но как нам узнать который может, стоит проверить их номера и так вычислить чужака? Да, это я могу. Ну, давайте. Ганке, по городу разъезжает поддельный грузовик Пира. Ты не поможешь? М -м -м. Сними номерные знаки на камеру в своем костюме. Я прогоню их по базе угнанных автомобилей. Попробуй «Хондон да. фургон». Сработало!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 ой давай Оп. вот один я должен щелкнуть номер блин я не успею так давай ну, давай Так куда ж ты? Не слишком далеко. Ой. Ой. Плохо. Нужен четкий снимок. Давай. Ты что офигел? Да что такое -то? Буду сделать. О. Проверяю номер. В Лондон. Настоящий. Ищи дальше. Намек дала как, как сфотографировать. Так, нет. Надо подобраться поближе. Так, ищем номер. Есть! Давай за фургоном. Так, а что мне делать? пир Похоже, они крадут игрушки на продажу. А заведует всем некий Джо. Как же мне его вычислить? Если сфоткаешь их лица, я скормлю их в программе распознавания личности. Она их найдет. Ладно, использую маскировку, чтобы подобраться поближе. А как? -то. Маскировочку как использовать? Так. Нет, снимок нечеткий. Надо еще раз. <свёзд> <свёзд> Блин. Давай, подходи Да, уж давно я в такие игры не играл, блин, я вообще тупой, наверное. Здесь какая-наверное тупой Так? А, а можно приблизительно, Интересный вопрос. Подождм, мальчик. Ой, а зрители вообще вот прям. Жесть, короче, у меня-то такая вот и происходит. Я работаю, устаю, блин, я даже записать нормально ролики не могу. Представляете, сейчас жесть. Ну и что? А теперь что? Проваливай, мне тут фокусы не нужны, понял? С камуфляжем будет проще подобраться и сфотографировать. Может я в модификациях что-то не посмотрел? Костюмы. Ага, вторая. Ладно, продолжим. Мне кажется, что-то я не включил, да? Так, а как мне... Так, из-за модификации что то не поменялось. еще не они пытались пытать с рождеством так, потом как мне в камуфляж ты блин я не помню вот это может моя я а эрка отлично Проверяю фото. Это пункт, хм. Я понял как. Все, я понял. Теперь... Если хочу сфоткать вблизи... Так. мне нужен коммутаж. Один с фотками, да? Так. так. Нет? Отлично, прогоняем побольше парней. У меня без тебя делай проблем Да Валяй что ж отсюда! такое? Почему он камуфляж исчезает когда... Да, без камуфляжа тут однозначно. Ну ладно. Идите. Так, ладно это. Ну что, так же сделаем потихоньку. Р. во во во ва ва ва Куда ты? Куда ты, мой дорогой? Быстро, быстро, быстро, быстро. Помню. Да, я понял. За камуфляжем пляжем надо смотреть? А ну мне да что такое? Нужны, понял? Да, я провальный человек, паук, наверное. Вблизи, так, литяж. ладненько. Быстренько, быстренько давайте. У -у -у. Давай, э. Okay. Вот это. Вот. Слов. Да ладно, так само пляшка поиск да. совпадений минутка это чист, но папка классная. так сейчас напарается ждем Как они удачно собрались. Накроешь всех разом. Ближе к делу. Товар огонь. Круче игрушек не бывает. Каждая стоит, как две прошлогодних фигурки Человека-паука. Но мне нравится твое лицо, и я готов сделать скидку. Надеюсь, сумма составит 30 тысяч, как мы вчера договаривались. Кажется, кто-то не смотрит новости. Производитель этих малышей заявил вчера о задержках поставок. Так что малюсенького паучка под елочку будет просто не должна. Крадете игрушки у детей? Хотите подняться повыше в моем списке, врагов? Тебе По вашему это называется Дух Рождества! Ну, получается поселить. Я, между прочим, приносил клятву, так что могу говорить из-за него. Праздник спасен. Осталось проверить грузовик и убедиться, что игрушки там. А да ну не трогай давай! Ганкер. я нашел игрушки! Подчищаю тут хвосты. Ага, ты красавец, правда. Ты не завалишь! Так, ты не, Наш... не знаю как вы, а я сейчас прямо полон духом праздника.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 Подвезло мне прям. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Сэм. Сотни детей могли остаться без Рождества. Я разберусь с игрушками. Рад был помочь, Сэм. Ага. Счастливого тебе Рождества. Забыл, конечно. <плёк> Спасибо. Ну ладно, пойдем на основное заранее. Рождественники. Ага. Новогоднее приключение. Поймали похитителей игрушек. Спасли дети праздника. Ага. Точно. Но без тебя, брат. Я О -о -о -о, Блин. Привет, чувак что ты пользуешься приложением. Оно уже пошло в народ. Я не удивлен, бро. Ты же автор. Тебе и почет. Так. А как карту открыть, я не помню. И... А, по метру да, ползать. Что там такое происходит? Прям на крыше. Опа. Спасибо за транс. Не лезь не свое дело! Опа! Где? Опа! Да, что-то мне, мне не нравится это все. Побегушки. <свят> Чертики, что сказать. Везде злодеи. С виду добрые, а по факту. Ух ты ж. А что такое? Первый раз вижу, что он так забаглует. Если вы получили травму во время нападения подполья на Роксан плаза физическую или эмоциональную, пожалуйста, обратитесь за помощью. В моем блоге есть список ресурсов. К другим новостям. Я готовлю большой материал по подполью и прошу вас, если вы можете сообщить что-нибудь об этой крайне опасной группировке, я буду очень благодарна. А пока берегите себя и помните, душевное здоровье так же важно, как и физическое. До свидания. Тенс Плаза. Да, человека-паука тоже, блин, так-то сложновато играть. Если ты не умеешь играть в него. <laughs> да, я просто давно не играл, честно сказать. Что-то тут происходит. Все заколочено. Зрелище. Место... Я хочу же привлекать внимание. Окошечка. Боже, сколько были. Тут давно никого не было. Какие-то бомжи, скорее всего, были. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Да. Понятно. Кто-то не выключил свет. Левый катурал. Ну, нажимаю. Ну, катурал. А вот так что пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг, но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. Угу. Mm -hmm. Так, дальше. А, левый Катурел. Который... Ну-ка, а че тут? Давай. Должна мышка появиться, я даже не знал. А как вот? Вся команда, которая создала форм, заболела? Стоп! Прииквел проект! Как интересно. что-то еще на столе лежит такого интересного как интересно так, ладно ну как поэтому а вы какие-то лекарства ГМКСФ Обычно им лечат заболевания костного мозга Но у кого? Так, ладно, положи на места Посмотрим что-то еще Я не помню тут этой кладки Опа Ого, вот это я понимаю убежище спроектировала все снаряжение подполья забавно что теперь мы оба в масках так смотрим компьютер. полгода назад угу. пошла тестовая загрузка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 Интересно, что же они скрывают их, Тут, Тут вторая запись. Проклятие не загрузилось. Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря.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 Он исчез и так может. Мое исчезновение не слабо их напугало. Парни настрелили. Лучше подожду, пока они успокоятся. Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Конец тебе! Новые гости, пожаловали! полетунчики были. Если найду телефон, пины, может пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Чего себе. Так, возьми. 8... работал он. Громчик. Ну, ничего страшного, порадуюсь. Проекта, ну форм. Ого. И, похоже, ну форм его как-то отравил. Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И ну, что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон, но потеряла его в лаборатории. Я хочу его найти. Хорошо, я на связи. Если что, звони. Ладно. Да что ж мне так постоянно везет-то? Где? Что? Всех ему не Это ты про кого сказал, Сэш? <связывая> Опс, не на этой кнопочке. Опа! И чтобы вы больше не совершали преступления в моем районе и во всем Нью-Йорке, кстати, тоже. <связывая> Заикаясь, сказал такой. Оу, ой ой май гад! ж крутой человек. Опа. На лаборатории Здесь появился проект но ну, форум. Сейчас по быть здесь. Будем искать. Кажется, я знаю, как туда попасть. Ага, крышка на заказ и на другом. Вентиляция вентиляции стоит энергощит. К чему он подключен? М -м. Нужно его отключить. Внутри, да? На позицию, атакуй! Блин, не сделал. это забило оружие такое. Убей его! Тебе конец, куба. ладно мне надо попасть внутрь Ноу хау какой это просто. Повредила генератор. Даже не верится. Посмотрим, что у нас тут. Вломился в лабораторию с вооруженной охраной. Если каникулы запомнится надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку. И есть печенье целыми коробками. Ну и куда? Давай сюда, слагим. Проектировал, явно приврал в своем резюме. Жопа, жопа, с ручкой. По трекеру телефон По трекеру уровня намного ниже уровня земли. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. Привет, бродяга. А что смешного? Черт, Майлз, тощего пацана? Ты жестко бьешь, дядя Аарон, ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. А, упрямый, весь в отца. Ладно.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 Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шанит? Нет, это было в Гарвеле. Носорог уничтожил целую станцию. Могло не только тот район задеть. Не хватало только влететь в засад. И что же ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. Дурак. Обнаружен Человек-паук! Быть начеку. теку! Здесь нужна еще пара глаз! Секунду, я слышал шум. Я в движении! Есть! Выдвигай! <связь> у нас потери! Повторяю, у нас потери! В комнате должна быть вентиляция. Ведет в лабораторию, потом к реактору. Ну формовый реактор? Судя по схеме, именно он. <звык> Эй, где на форм, что я просил? Э мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И?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 Ну какую злодюка все злодеи здесь по ходу беда может скажешь чей телефон ты там ищешь умельца а ты расскажешь зачем за мной следишь <смех> не слежу а приглядываю. скажу спасибо ради тебя я взялся за старое не верится что братья будет дядя. а я не верю что мой племянник решил убиться ради телефона так сложилось ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Какие будут приказы? Я буду, я буду, вот красный, здесь дело. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Вент приборщил. Погоди. В городе есть другие лаборатории? В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить.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 Аминь. Активирую. Наша встреча Bondи еще и бродяга, долгая история. Чего? Тот самый бродяга? В фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не портьеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Тем церквищенская. Знаю. Мне пора готовить. Потом расскажу. Давайте! России. Хочу вырубить камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором, он вырубится. Спасибо. Нужно как-то отключить вентилятор. Тут панель управления. Блин. Нужно как-то закрепить. Тебе ясно, батарея села, только не взорвись. Отлично, так.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 Готов. Запускаю перегрузку. Три. Mm. Два. Вина. <свяк> Это не я. Промышленный саботаж. Серьезно. Кому какое дело за горски больных бедняков? Или мертвый Но... же Я извиняюсь, забыл, что что-то развалился. Прошу куда-то. Нет. Не вот нет, нет, нет! Фух. Я справлюсь! <с terr> Нет! Нет, Дина, ты смотри! Wow. Там есть кто-то ищешь. Знаете, Рик пытался спасти людей, а Кригер убил его.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 Это такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? <служдая> Майлз, ты в порядке? <служдая> Тебе сваливать надо. Идти можешь? <служдая> Дуй по коридору. Живо! <служдая> Нет.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 И что мне теперь делать? Не глупи, так Роксон доберется до тебя раньше меня. Оу. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Им приказано взять тебя в плен. А зачем? Что им надо? Изучить тебя, допросить. Не знаю, какая разница. Сопротивляйся. Держите его! мать! Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Есть! Не стоило тебе сюда приходить! Ага. Идем, пока не явились другие. Он ну, тоже невидимка может становиться. Это же чудо маскировка. На... А? Действуй. <плёк> Перелом, я прав. Не волнуйся, мы с ними справимся. Эти оллы они тебе не пригоден. А вот когда мы выберемся отсюда, теперь мы оба брать... Это не Да, успел. Нужно залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Рокса найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фино. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я... Я должен защищать город.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 Ну что ж, мы на этом заканчиваем ралли. Так, стоит позвонить мине. Увидимся в следующей нет. серии. Всем пока. Сейчас Подписывайтесь на этот города. канал.